Всем известное блюдо – это настоящий гвоздь праздничного стола. Ваши гости будут без ума от столь нежного мяса. Смотрим рецепт приготовления цыпленка табака в духовке в домашних условиях. Для приготовления цыпленка табака в духовке не нужно особых кулинарных способностей. Приготовить его несложно. Главное, чтобы курица была действительно свежей, советую вам также использовать другие специи. Хмелесуни или шафран – Кориандр обязательно нужно иметь гнет, без него цыпленка не прожарить хорошо на сковороде, хотя, мясо молодой курицы всегда готовится быстро. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Приготовьте ингредиенты. Измельчите чеснок, цыпленка промойте. Разрезаем цыпленка по грудке, избавляемся от лишних косточек, перекладываем на сковородку. Хорошенько солим. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Теперь распределяем чеснок равномерно. Добавляем топленое масло. Переворачиваем цыпленка и посыпаем перцем. Обжариваем на сковороде под гнетом с обеих сторон, минут по 15. Когда подрумянится, отправляем в духовку, приправив разными специями на 15 минут. Готово! Наслаждаемся безумно вкусным цыпленком табака в духовке. Можно как гарнир к блюду подать картофель. Приятного аппетита! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Вот что нам понадобится. Соленок 1 штука, масло топленое, по вкусу, соль, перец, по вкусу, чеснок, 5-6 зубчиков, количество порций, 4. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Друзья, до новых встреч!